ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطوعة والبراءة من الشرك وأهله Что такое ислам? Ислам это покорение Аллаху в единобожии. следование ему в подчинении и непричастность к ширку к многобожию и к тем, кто совершает ширку сказал всевышний Аллах аль хадж и ваш Бог Бог единственный. Ему покоритесь, Я обрадую и же смеленных. Махи Аркеану Ислам. Аркенуль Ислами Ханса. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإتاء الزكاة Какие столпы Ислама? Столпов Ислама пять. Сказал посланник Аллаха, салли Аллаху алейху асалям, Ислам построен на Пичи. Это шахада, свидетельство, что нет божества достойного поклонения поистине, кроме Аллаха. И что, Мухаммад, его раб и посланник? И выстаивание молитвы. И выплата заката. И завершение хаджа. и пост в месяц Ромадон. Хадис приводится в, в двух сборниках у имама Аль-Бухари и у имама Муслима. Со слов Ибн Умара, Ради Все знают, что намаз, пост, хадж, чтение Кур'ана, содака, милостыня, что все это является поклонением. И это нужно посвящать только одному лишь Аллаху. Но есть такие виды поклонения? о которых не знают многие люди и даже не думают, что это является поклонением. И нечаянно по незнанию они могут э, посвятить это не Аллаху. Давайте же сейчас узнаем, о каких видах поклонения может быть не догадываются некоторые люди. ما هي أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله كثيرة ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله تعالى قال الله تعالى قل غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن لأ أشركت لا يحبطن عملك Улятаку намина буду Ни один из видов поклонения нельзя посвящать никому, кроме одного лишь Аллаха. Какие бывают виды поклонения? Видов поклонения много. Из них – мольба, страх, надежда, упование, стремление, ужас или боязнь, смеление. Страх, основанный на знании. Возвращение с покаянием. Просьба о помощи. Прибегание за защитой. Просьба о спасении. Жертва приношения. обед, Кто посвятит что-либо из поклонения кому-то, кроме Аллаха, то, то он многобожник и неверующий, да защитит нас Аллах. Сказал Всевышний Аллах, Суль Скажи неужели вы повелеваете мне поклоняться кому-то, кроме Аллаха? О вы невежды. И уже было в... внушено тебе и, ту... и тем, которые были до тебя. Если вы сделаете ширк, то все ваши дела станут Тщетными, и вы будете из потерпевших убыток.